У каждого из нас есть сердце. Рамадан объединяет наши сердца и побуждает нас творить добро. С началом священного месяца в магазине посуды Биби Хаус стартует акция «Мы любим Рамадан». Весь месяц скидки до 70%. Город Махачкала. Венгерских бойцов 127. Телефон 599901. 9901.